О розер! Вооооо, всё нормально. Говоришь, что здесь не ваш сад, блин. А тут что-то перееднее, газете все наate. О, кто-то в этот даже. А, есть, я раз, а в другую, Опа, какой-то чувачок. И они, наверное, ждут, когда выйдут, да? А что А, вот его. О, все остаются. там уже ходит. И уже мы. Давайте мы все Мы сейчас будем помкаться. Так что поздравляю. Не, а? не, не сяду, так вот это... Я, я вот. Но, ну, а, ну, что, вот она, и седая советская давка. Все ездили так, когда метро не было. Старшее поколение, все вспомнили? Да, да, да! О, смотрите, даже можно снять крыши. Ага, назад, назад, назад, я я ага не волнуйтесь, если что, это вот так придерживайте.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 Дверь закрывается Следующая станция Следующая станция Следующая станция Смотрите, вот О -о -о -о. это истинная О, привет, привет Истинная Советская вы едете на работу, выходной, выходной, да, потому что в то время, Это можно сказать, что можно сравнить голос с Никрасовской, ну, если наше время. Ладненько, давайте снимать. Не то, что хороший, это позитив. Лечом, ты, пожалуйста, у меня ноги Простите. <говор> <смех> вот так выглядело. Я бы тебе использовал или Это пока. чтобы вот прям все увидели как это было раньше и потом да да да Так на 7, -7 едут на разворот, заваливаем. дрифт. Уважаемые покажиры, мы сейчас будем совершать московский дрифт. Они же, чем у них, все, были. все были. Как жапон, на один. же Да, он будет бабалять, мне так, чтобы нельзя Я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 О, oh, <coughs> Да, мама, видел я. Там просто, я не знаю сколько. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Пошли, короче, в Казахстан! это не Уважаемые да, да, да. пассажиры, мы прибываем на остановку Смотрование площадка Станция метод университет Все, приехали! Пошли! Я тоже скажу! что жизнь не Вот он! Ну, Ну как вам? Сидушки! Сидушки вот они, сидушки. <соединяюсь> <соединяюсь> вот так вот выглядит Слязик Нет? Нет, я на метро поеду. Да, конечно, здесь это. Давай, Денис, покажи на стену Давай назад Эй, не заходим, Денис, нас менили а? поедет Без минуты, когда стоял Давайте попробуем. Давайте быть так я тоже сяду А Бутовский где, где Бутовский? Он Ну он пошел, где и знаешь, где, где Он же с вами уходил Разделились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 Знаете, пойдем меня тоже водилы.